Древья с ветками, пушистыми, белыми, волшебную улицу сразу сделали, а хлопья крупные, легкие, мягкие, медленно падая, дали затягивали, и все становилось, как во сне, и детство опять возвращалось ко мне. Но под ногами и подшинами, людьми, раздавленные и машинами, снег превращался в грязную кашу, похожую на действительность нашу. Не надо таять, не исчезай, Свою чистотою жизнь освещай, Накрой пушистым своим ковром Черноту и серость, Что открылись кругом. Согрей взявшие корни в земле, Ее напитай, чтоб скорее По весне радостью, смыслом и силой жизни Были просеяны Тусклые мысли, тусклые дни, пустые слова, Пустые, глупые, Злые дела, чтобы в природе, в душе и везде Дружной была бы весна по весне.